Иногда в своих поступках я руководствуюсь интуицией. Окружающие меня люди просят как-то объяснить мои действия, но я не могу дать им логического объяснения. Видите ли, если вы просто будете делать то, что считаете правильным, сейчас ваша интуиция все еще не очень надежна. Люди начинают использовать ее во всех ситуациях, если логика их подводит. Вы хотите что-то сделать, но не знаете, как. Если вы не уверены, делать что-то или нет, тогда есть простое решение. Пусть этот палец означает «да», а этот означает «нет». Потом показываем эти пальцы ребенку и смотрим, что он выберет. Если этот палец «да», этот «нет». Это не интуиция. Я дойду до этого. Я имею в виду не только вас, я говорю в общем. В такой ситуации, когда вы не способны прийти к логическому решению, когда логика не работает, вы выбираете простой путь — довериться тому, какой палец выберет ребенок, такой вы и даете ответ. Да или нет? В любом случае, когда есть только два варианта, в 50% случаев вы будете правы. Да? Но быть правым в 50% случаев — недостаточно. Да? Не так ли? Некоторое время назад я был у одного врача-гомеопата. В его клинике рекламировалось гомеопатическое лекарство, которое якобы помогает от всех змеиных укусов. Поскольку вы живете в Бомбее, вероятно, это для вас не проблема. Но там, откуда я родом, змеи повсюду. Я увидел эту рекламу и спросил его, как может это лекарство, которое вы рекламируете, помогать при всех видах змеиных укусов? Потому что если вы этого не знали, змеиные укусы бывают двух видов. При одном виде яд поражает вашу сердечно-сосудистую систему. При другом атакуют нервную систему. Это два совершенно разных вида химических веществ, и, соответственно, они действуют по-разному. Для каждого из случаев применяется свой антидот. Поэтому странно, что одно лекарство помогает от всех видов. Как же это возможно? Доктор ответил. Видишь ли, 90% змей в Индии не ядовитые. Так что в 90% случаев это работает. Но этого недостаточно, не так ли? Остальные 10% имеют решающее значение, не так ли? Так что, возвращаясь к интуиции, не нужно пытаться быть интуитивными. Никогда не пытайтесь стать интуитивным. Логика надежна, не так ли? Бывают моменты, когда у вас возникает определенная ясность, которая при этом не имеет логического объяснения. Это одно. Но не пытайтесь стать интуитивными. Если вы попытаетесь стать интуитивными, ваш логический ум станет обманывать вас, и вы будете принимать самые разные глупые решения. Внезапно вас начнут направлять голоса с небес. Знаете, некоторые люди слышат голоса. Логика надежна. Если вы будете ей следовать, то, по крайней мере, не выставите себя дураком. В те моменты, когда возникает определенная ясность, которую ни с чем не спутать, стопроцентная ясность, тогда ей можно руководствоваться. Но независимо от того, принимаете ли вы логическое или интуитивное решение, окружающие вас люди всегда будут протестовать, если они не согласны с вашим решением. Не так ли? Они протестуют не из-за того, что вы приняли решение на основе интуиции. Принимаете ли вы логическое или интуитивное решение, они будут протестовать в любом случае, если это решение не соответствует их желанию. Это следствие, с которым сталкиваются все, независимо от того, какое решение вы принимаете, не так ли? Мы должны научиться справляться с социальными ситуациями вокруг нас.